Привет всем! Поздравляю вас с Новым Годом! Или, как сказать, с наступающим Новым Годом, потому что сегодня уже 29-е и уже, можно сказать, через 3-2 дня Новый Год. Вот. Счастья вам в Новом Году! И всего хорошего! Вот. Еще я такую новогоднюю, новогоднюю тематику приобрела на сайте Таобао красный свитерок вот с олененком и сегодня мы будем распаковывать с вами посылку э, с Экспресс. с э, как видите. извините что я так кудошу, просто я болею я болею но снимаю видео Вот. такой я стала вот даже подарочек такой приклеила. Я на все свои подарки. Вообще, это мой подарок на Новый год, но я его решила пораньше открыть. Вот. И вот набор косметики. Тут, вы знаете, как молоко, такое вот ручку делают в мол... э -э -э -э молоке. Также вот тут и разбилась косметика. Давайте дальше. Здесь она туга. Дальше мы видим вот такой вот маленький. А пока наборчик, да? Ну, упаковка. Здесь у него китайский. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вот. -бла -бла -бла -бла -бла и сам наборчик О, конечно, как. Вот такой наборчик как вот бы вот такой маленький но он очень классный уж поверьте Ац Ац я не понимаю это наверное фирма такая Ац а потом Здесь у нас идет зеркало у -у -у. Круто! Вот, дальше Здесь у нас цвета Сейчас я приближу вот здесь разные цвета Всего 24 цвета этих цветов 24 цвета лес для век Они блестящие Это вот. тени очень блестящие такие классные вот на зимнюю тематику мне вообще я думаю подойдет этот цвет этот этот так в общем вот может подойти беленький и вот такого вот. Давайте дальше. Раздвигаем здесь. Здесь у нас лежит 8 штук помады. Ну, как? Да, помады. Потом... Здесь вот кисточки всякие. Потом спонж тут лежит. Дальше третий слой. Но даже немного примешивает а, вот здесь у нас три пудры вот вспомнила как называется вот три пудры у нас здесь находится а, немного разных тонов и четыре румяна вот такой наборчик я его купила за 470 где-то рублей или за 480 не помню кто захочет себе такой же Ссылка будет в описании. Вот классный и собирается он очень легко. Все. Ладно, всем пока. С Новым годом вас! Удачи в Новом Году! Пока-пока!